Еще пятый факт, который вот для нас важный, это делать. Надо делать. Иногда, а знаете, давай что что вот думаешь, вот сейчас, подожди, я еще только получше же надо, получше, надо же идеально. Надо же вначале придумать ступицу, а потом я начну делать. Да-да-да. Лучше начать и делать. Пусть будет не идеально, потом переделаем. Но лучше делать. Потому что ну, вот, вот это вот это может быть вечное. Я начну когда-нибудь, когда придумаю. Еще, когда будет, хороший погод, когда будет Когда будет хорошая погода, это, это все-таки вот этот перфекционизм, особенно у отличников, мне кажется, он есть такой, я не могу сделать как-нибудь, мне надо сделать максимально, вот, вот супер, прямо супер, она а супер, у меня сейчас нет денег, нету знакомств и ничего чего не будет, поэтому я подожду. Лучше начать счастье с того, что есть, лучше вообще начать. И вы рискуете получить жизнь полную приключений.